<сосатый> Дома очень жарко Надо выйти на улицу Ай, Тут так дымно Давайте вернемся в мой дом Где мой дом? Хочешь помочь найти мой дом?